У нас первая Наталья, да, сегодня открывает нашу продуктовую минутку. Наталья, как вы? Да, да, Геннадий, я это, готова? Готова, я да. Ну, нахожусь, нахожусь, правда, на даче сейчас. Ну, я тоже на даче. Ну, я прям в огороде. Да, ну, ну, значит, будет трансляция с огорода. Ну, у нас правда, Шумы побочные всякие. Ну, нормально. Нет. Разберемся потом. Ну что, я не знаю, вот время у нас уже подошло. Олег подключился, и я думаю, Ольга рядом там. Так что давайте можем. Ну, у нас тут вот уже пять человек, да, давайте будем начинать, а там остальные подтянутся. Вот, видите, я на даче тут нахожусь. Вот, хорошо, вас видно. Комары Отлично. кусают. Отлично. Угу. Отлично. Так, мы вас сейчас на, на передний план. Ну что, начинайте тогда, Наталья. Угу. Так, хорошо. Итак, значит, я буду рассказывать про синхровитал-2. Наверное, уже все знают, что такое синхровиталы, да? Но кто не знает, очень интересный такой синхровитал «двойка». Если коротко говорить, то это для укрепления и восстановления функций мозга, то есть для мозгового кровообращения. Улучшение памяти, внимания, повышение работоспособности, настроения. Все это в нашем синхровитале 2. Ну, тут очень хороший состав гинкобелоба. Вот именно гинкобелоба улучшает мозговое кровообращение, способствует поддержанию вязкости крови в пределах нормы. И также он предотвращает риск сосудистых спазм. Также в составе здесь есть женьшень. Ну, про женьшень, наверное, все знают, да, как, какую роль играет женьшень. Адаптогенное действие повышает также разбутоспособность, умственную активность. И непосредственно женьшень участвует в регуляции мозгового кровообращения. И еще в составе есть вот такое растение, интересно, называется готу-кола. Слышали такое? Готу-кола. Или по-другому называется щитолистник. Вот как раз это растение восстанавливает нарушение нервной деятельности, нормализует процессы нервной системы, улучшает память. Память. Применяется при задержке психического и умственного развития даже у детей. Кто с ЗПР, задержкой умственного развития, обязательно нужно пить для мозгового кровообращения синхровитал-2. Дальше. Шалфей. Используется в профилактике возрастного снижения умственной активности. Также тут есть зверобой. Улучшает скорость умственных процессов. Витамин С и биофлавоноиды. Вот как раз они обеспечивают защиту мозга вот ну и конечно синхровитал 2 защищает клетки мозга от разрушения а сосуды от атеросклероза а, то есть от тромбоза сосудов головного мозга вот так бы я сказала но важно заметить что в составе не просто части растений с непредсказуемым эффектом да а здесь высокотехнологичные стандартизированные экстраты. И этот препарат произведен по международным стандартам. То есть не просто так, а из высококачественного сырья. И еще хочу сказать, что сам профессор Гичев, если зайти в его библиотеку в Ютьюбе почитать о синхровиталах, да, то он там говорит, что этот препарат он разработал 15 лет назад именно для себя, для своих друзей. Как поддержать свой головной мозг, чтобы мозг был молодым. Вот, как поддержать свою память. Вот, то есть он создавал для себя, для своих друзей. Пользуемся теперь все мы. Итак, если у вас, как бы, подведу итог вышесказанному. Если у вас, например, появился шум в ушах, в голове, колокольчики звенят, можно часто услышать. Вот, да, у меня говорят, колокольчики звенят, в ушах, головокружение. Это как бы симптомы, вегетососудистая дистония я бы так сказала и не только может быть и атеросклероза даже то есть вот это вот первые молоточки то вам обязательно нужно начинать пить синхровитал 2 то есть это очень такой мощный препарат для головного мозга пейте его кто еще не пьет пейте работает на все сто процентов моей маме 82 года и часто кружится голова у нее там да, сужение сосудов я и покупаю периодически синхровитал 2 и конечно же когда человеку 82 года то нужно пить не по одной штучке там штучка утром штучка вечером да я ей рекомендую пить 2 утром две вечером и знаете это помогает если например помогает тогда хорошо помогает когда болезнь не затянута вот тогда помогает сто процентов ну например у молодых людей сейчас очень много, у кого кружится голова, сужение сосудов. Вот, начинайте пить, и результат будет мгновенный. Если уже помогает 82 года, то ну, в 30-40 лет 100% поможет. Ну, все, что я вам хотела рассказать со своей дачей. Если есть вопросы, то спрашивайте, пожалуйста. Коротко я так сегодня вам рассказала. Ну, уважаемые, задавайте вопросы Наталье, она с удовольствием вам их ответит. Ну, еще, конечно, я сейчас в группу потом позже скину небольшую заметку о синхровитале втором. Вы потом все в чат зайдете и почитаете в Школе новичков, конкретно какая травка, что она делает. Можете себе на заметку распечатку сделать, да, чтобы рассказывать своим клиентам, новичкам, что такое, как бы такую иметь заметку. Я вот думаю у себя по каждому продукту у меня есть распечатка, вот. Например, я покупаю кому-то там товар, и я в сумочку кладу эту распечатку. Маленькую такую заметочку, чтобы человек видел и знал. Он же не пойдет никуда читать, да? А заметку это увидит и прочитает, и будет знать, что это такое. Вот. Ну, все. Я все. Ну, я понял, уважаемые, вопросов у матросов нет. Ну, следующий из синхровиталов, это синхровитал-3. Я сегодня вам о нем буду рассказывать. Ну, сейчас я открою свой экран и покажу вам э, синхровитал, так сказать. Так, вот видно мой экран? Скажите, пожалуйста. Да, видно. Вот хорошо. Значит, синхровитал 3. Это хрен хронобиологическая защита сердца. Его также разработали именно для того, чтобы защищать наше сердце и печень. Вот. Работа нашего организма вообще регулируется биологическими ритмами. Об этом очень много написано в интернете и очень много трудов научных учеными сделано, которые исследовали и от, именно эту проблему. То есть это своеобразные внутренние часы в организме. И когда биоритмы дают сбой, то человек чувствует себя вялым, сонным, теряет работоспособность, становится подвержен атаке вирусов и бактерий, то есть он практически э, становится беззащитным перед любыми э, болезнями. И чтобы вот это состояние избежать, вот э, наша корпорация или сейчас, а раньше она называлась компания Сибирское Здоровье, тогда они разработали вот именно эти синхровиталы, которые учитывают именно вот воздействие окружающей среды на наш организм с учетом наших биоритмов чтобы помочь нашим биоритмам и нашему организму справляться с этими нарушениями да, вот именно были придуманы различные синхровиталы вот вам наталья сегодня рассказала о первом синхровитале синхровитал 2 который помогает нашему мозгу до да, поддерживает кровообращение в нем и в соответствии с биоритмами нашего этого, ну, как говорится, элемента нашего организма. Гиарин вот. человека это процесс, который протекает в организме со строгой цикличностью. И существует суточный график, в котором, значит, каждый элемент нашего организма, да, проявляет максимальную активность. Так вот максимальная активность, значит, нашего сердца Приходится на 11 13 часов дня. Организм, как бы имеет программу на различную активность в течение дня. и а также внутренние органы подчиняются этой программе. И их активность регулирует гормоны, которые выбрасываются в кровь. Так вот, синхровитал как раз и создан для того, чтобы устранять нарушение, когда происходит сбой, сбой биоритмов, да, чтобы устранять эти нарушения особенно это заметно когда человек переезжает очень быстро перемещается в пространстве то есть по часовым поясам и тогда происходит нарушение биоритмов в организме организм долго подстраивается под новый часовой поезд я на себе все это испытал я когда работал техниками да работал директором мне приходилось по несколько раз в год летать в Москву, в Санкт-Петербург и в другие места, то есть другие часовые пояса, да, ну, по роду служебной деятельности. И вот там адаптация у меня проходила. Командировка, допустим, на две недели, и к концу командировки я уже немножко адаптировался. Но тут обратно, обратно, то есть я прилетал обратно в Хабаровск, и процесс начинался заново. Вот. Так вот, особенно людям, таким, как, которые имеют сердечные заболевания, этот препарат, он остро необходим. Просто я рекомендую, я его на себе испытал, я честно скажу, очень здорово помогает. Именно синхроитал-3, он учитывает все особенности значит, и способствует максимальному оздоравливающему эффекту как на сердечно-сосудистую систему, так еще и на весь организм в целом, и на печень тоже. Продукт был разработан с учетом биоритмов сердечно-сосудистой системы, которая, как известно, более всех других органов зависит от правильных биоритмов. Ну, вы знаете, частота сердечных сокращений, да, она как раз вот соотносится э, именно как раз вот с нашими биоритмами, которыми. Ну, когда, когда наш организм значит, работает. Синхровитал-3 объединяет в своем составе сразу несколько новейших биологически активных компонентов, открытых и изученных в последние годы. Действие продукта нацелено на поддержку и укрепление сердечно-сосудистой системы, ее защиту от неблагоприятных внешних факторов и стрессовых ситуаций. Ну, стресс, вы все знаете, что, как он влияет на нас. Да? Некоторые впадают в ступор, некоторые перевозбуждаются и так далее. То есть это зависит как раз вот именно от сов... ну, все слышали, что такое явление резонанс, да? вот если. Ну, у меня просто здесь графиков нет, я вам ничего так подробно не планировал рассказывать. Ну, я скажу, что вот если совпадают внешние возбуждающие ритмы, да, с нашими биоритмами, то организм впадает в резонанс, и вот здесь ситуация может быть двоякой. Ну, даже не, не двоякой, но я вот крайние точки возьму возбуждение, или впадает человек в сон, ну, сонливость, вяло, вялым становится, либо он перевозбуждается. Это все зависит уже от других свойств организма. Так вот, как раз синхровитал 3, он способствует сглаживанию этих ситуаций. Он состоит из двух э, разновидностей капсул. Первый комплекс – это утро, который включает в себя бета-глюканы овса или боевую кислоту. Данная формула помогает справиться с нагрузками на сердце и подпитывает его энергией. Поэтому употребляется она утро. И есть комплекс номер два, который называется вечер. Он имеет в своем составе экстракт листьев и цветов боярышника, а также селена, селенометионин или копин. Эта формула способствует накоплению питательных веществ, важных для сердечно-сосудистой системы, а также восстанавливает ткани и участвует в клеток. Он усиливает сокращение сердечной мышцы, снижает нагрузку на сердце, улучшает коронарное кровообращение и снабжение сердца кислородом а также повышает работоспособность сердца и толерантность к физическим нагрузкам. То есть его вечером, эту капсулку одну, принимают этот комплекс номер два, и пока человек отдыхает, у него нормализуется как раз работа сердечного, ну, сердца и печени. Действия биологические, вот... Что входят в биологически активные компоненты, которые входят в этот синхроэтал-3? Это липоевая кислота. Она участвует как раз в регуляции липидного и углеводного обмена. Одно из лучших средств для профилактики сердечно-сосудистых нарушений, связанных с ожирением и повышением уровня сахара и холестерина в крови. Органический силен и природный ликопин. Это поддерживает молодость и эластичность сосудов, нормализует давление и беспрепятственный ток крови. А также экстракт боярышника – эффективное природное средство от гипертонии. Используется для профилактики образования сосудистых тромбов. Содержит витексин, э, флавоноид с прямым сосудорасширяющим действием. Бетоклюканы – это пищевые волокна. Максимально эффективно нормализует холестерин в крови, снижает уровень глюкозы, а также инсулина. Это из овса держится, обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы, помогает защитить клетки от окислительного стресса. И овсяные отруби, богаты э, как раз бета-глюканом. Ну, Бета-глюкан очищает организм от тяжелых металлов, обладает холестерином, снижающим эффектом сокращают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, развития ишемической болезни, инфаркта и прочих кардиологических заболеваний. Они также обладают привеятическим действием, способствует нормализации баланса кишечной микрофлоры и, в свою очередь, положительно влияют на иммунитет и повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Ну, синхровитал-3 обладает такими полезными для организма свойствами, как Продукт является мощным антиоксидантом, участвует в обменных процессах, расширяет сосуды и усиливает обменные процессы сердечной мышцы, уничтожает свободные радикалы, выводит из организма соли тяжелых металлов, поддерживает функционирование печени, обогащает сердце ионами калия, способствует восстановлению нервной системы и иммунитета, также улучшает усвоение глюкозы. Обеспечивает организм энергией и восстанавливает запасы глутаткиона. Увеличивает утилизацию глюкозы, повышает использование кислорода. И, ребята, я вот на себе это все испытал. Вот в свое время я в Хабаровске у нас есть, я говорил уже, профессор китайский, китайской медицины, я к нему обращался. И он, значит, мне рекомендовал делать отвары из именно боярышника. Ну, вы знаете, как-то боярышник был в продаже одно время на рынке. Я в одного дядечки все время покупал его, а тут я к нему приехал, и он мне, значит, говорит, а вы вот смотрите, у меня еще есть боярышник с листьями. Ну, я сначала так-то скептически отнесся, а он говорит: да он еще лучше действует, чем ну, чем чистый боярышник. Ну, я, короче, купил и тот, и другой и решил попробовать мы ну, действительно вот с листьями завариваешь да конечно они там с листьями там с веточками да ну как бы неприятно но честно сказать очень здорово помогало. я тогда не понимал всего вот этого механизма воздействия почему именно китаец не рекомендовал боярышник а китайцы они любят лечить травами они естественно лечат тем что значит и жучками паучками лягушками там ну то есть берут из природы все. Ну и вот наша корпорация, она тоже все из природы. Только единственное, что вот в этом синхровитале, в этом продукте, все действительно, э, с научной точки зрения, все, вся дозировка любых вот этих составляющих, она все э, проверена, выверено и строго в определенных пропорциях. То есть никак как, вот, допустим, я там заваривал, да, я брал, допустим, на глаз, там, или столовой ложкой насыпал там, ну, как получалось у меня, да, то есть у меня неконтролируемый был э, состав. А здесь вот именно контролируемый состав четко выверенный, э, все проверено. И, и такие показания, допустим, э, ну, существуют, вот ну, как, как, когда нужно применять синхровитал. Показания и кому противопоказано. Ну, во-первых, для улучшения показания, для улучшения памяти и увеличения концентрации внимания. Для похудения, для защиты от глаукомы, при лечении поражений нервов, для защиты клеток печени и мозга, а также при анемии. Для защиты печени при гепатите можно применять этот синкровитал. Для снижения уровня сахара в крови у больных диабетом, для нормализации функций почек и печени тоже применяется синкровитал-3. Именно потому, что там четко все выверено. Именно потому, что состав э, четко определен. Ой, я сейчас вам... <смех> так. Противопоказания. Единственное противопоказание – это непереносимость организма ну, определенных компонентов. Это единственное, когда э, значит нельзя применять этот препарат. То есть ну такое бывает редко. И вот здесь вот на фотографии показаны да, значит зелененькие капсулы и такие серенькие капсулы один комплекс называется зелененькие это утро а серенькие это вечер ну и рекомендуется вот принимать по три капсулы комплекса номер один утром и по одной капсуле комплекса номер два на вечер ну и продолжительность приема два месяца то есть два пузыречка вот в одном этом пузыречке 100 капсул то есть э, который рассчитан на 2, ну, на, на месяц да? то есть вам надо обязательно всем два пузыречка это обязательно это вот то что я говорил вот эта дозировка это для профилактики а если у вас уже есть какие-то симптомы о том что у вас там нарушена уже допустим Работа сердечно-сосудистой системы, то норму норм надо удваивать. То есть, ну, утром 6 капсул и вечером 2 капсулы выпивать. То есть, чтобы это ну, уже как бы достигался лечебный эффект. А вообще, вот Наталья правильно сказала, я вот тоже рекомендую всем, потому что сам пришел к этому, если бы я раньше, допустим, когда мне было 40, когда мне было 35, ведь симптомы-то у меня уже были тогда, вот, этой ишемической болезни, да, и если бы вот я тогда познакомился с этим замечательным продуктом, как синхровитал-3, я бы обязательно его стал принимать, даже просто из профилактических соображений. И я вот всем рекомендую, всем своим друзьям, знакомым, когда, ну, заходит разговор там, я говорю, ребята, вы не затягивайте. Да ну что вы, Геннадий Петрович, что вы? Дам нас, нас, да, дам возраст-то какой. Я говорю, вот именно вот в этом возрасте лучше поберечь. Потому что здоровье ни за какие деньги не купишь, если его не беречь с молоду. Ведь есть же поговорка, береги здоровье с молоду. Вот. Поэтому я вот всем, всех призываю пользоваться вот нашими продуктами, которые позволяют нам сберегать свое здоровье. Вот. И потому что сберечь легче, чем лечить. Это я на себе испытал и на своем горьком опыте. Ну, делюсь вот этим информацией. Ну, у меня все. Следующий, кто у нас там по списку? Пожалуйста, вам слово. Или вопросы есть? Давайте задавайте, я с удовольствием отвечу. Так, следующая у нас Татьяна будет Мильник, да, которая нам расскажет про Синхровитал номер 4. Это хронобиологическая защита печени. Алло? Не вообще слышно? Слышно только Таня, нет в чате. Ага, Тани нету. А тогда кто у нас там следующий? Так, тогда Ольга Евсеева нам тоже ее нету в чате, да? Получается, что нету. Здравствуйте, Ольги Евсеевой сегодня в чате нету, но сегодня про синхровитал шестой расскажу за нее я, если можно. Пожалуйста, мы с удовольствием послушаем. Да, меня зовут Жулькина Оксана. Я проживаю в маленьком поселке Нижнеудинского района. Работаю, заведующей в Костинском детском саду. Ну, я мама двух взрослых детей и хочу рассказать сегодня вам про синхровитал 6 как его еще называют это синхровитал суставной синхровитал 6 это защита суставов и замедление возрастных изменений в ткани вообще как работает синхровитал в его состав входит глюкозамин и хондроитин сульфат что же они делают? Это самые известные современные хондропротекторы. Они стимулируют деятельность клеток хрящевой ткани, снижают активность ферментов, повреждающих хрящ, поддерживают вязкость внутрицестовной жидкости, участвуют в синтезе гиалуроновой кислоты, нормализует выработку внутрисоставной жидкости и оказывает противовоспалительное действие. Также в состав синхровитала 6 наблюдается такой компонент, как ива белая. Действующим компонентом коры ивы является солицин. Всем нам известный как аспирин, который оказывает обезболивающим и противовоспалительным действием. Когда стоит принимать а, синхровитал? И когда а, вы задумываетесь о здоровье своих суставов? Многие люди утверждают, что первым тревожным звоночком а, является боль в суставах. Но это совершенно не так. Почему? Сейчас хочу я вам немножко объяснить. Поверхность костей в суставе покрыта хрящевой тканью, которая вырабатывает внутрисуставную жидкость. Благодаря высокой вязкости она обеспечивает обезболивающее скольжение суставов и а а амортизацию. Если хрящ повреждается, то уменьшается количество внутри суставной жидкости и, уменьшается, и увеличивается трение поверхности костей. Что очень плохо влияет на сустав. Дело в том, что хрящевая ткань не имеет нервных окончаний и на начальной стадии повреждения человек практически не ощущает боль но когда она появляется уже эта боль то это уже получается серьезный симптом и он гласит о том что процесс повреждения вышел уже далеко за пределы хряща именно поэтому Необходимо задуматься о здоровье наших суставов. И поэтому я предлагаю вам принимать вот такой очень хороший препарат сибирского здоровья, как синхровитал четвертый. Кому необходимо принимать синхровитал шестой, извините, пожалуйста. Кому необходимо принимать синхровитал? Это тем людям, которые, которые профессионально занимаются спортом, проводят много времени на ногах. Те люди, которые занимаются фитнесом, которые занимаются бегом, имеют сидячую работу. И такие люди, которые страдают избыточным весом. Применяется синхровитал четвертый, это по одной капсуле нужно принимать утром капсулку зеленого цвета, а вечером мы принимаем капсулку прозрачного цвета. Ну и продолжительность приема этого препарата 2 месяца. Ну вот все, что я хотела сказать о синхровитале шестом. Пожалуйста, вопросы. Есть вопросы? У матросов нет вопросов. А у Да-да. Вот а вот скажите, вот я сейчас буду собирать женщине заказ. Вот у нее серьезные проблемы с суставами. Вот именно вот прям ей хочу помочь. Если вот этот вот препарат ей посоветовать, да, принимать, вот я, значит, уловила два месяца, она пьет курс, а перерыв какой будет? Ну, чтобы вот, допустим, перерыв, а потом она, да, я так понимаю, еще раз пропивает, также? Ну да, конечно. Как рекомендовать, допустим, как посоветовать лучше? И какой перерыв? Вот два месяца она пропьет, потом там, месяц или сколько, или полгода. Или как он пропивается? Или, допустим, весна-осень лучше. Вот каким образом? Мариночка, ну, давайте я ли? вам отвечу. Да, да. Вообще два месяца синхронитал, видимо, это для профилактики пьется. Вообще, если у женщины есть серьезная проблема, то минимум три месяца нужно принимать. Okay. И желательно добавить, я всегда добавляю э, еще наш сорбент суставной. Mm -hmm. И люблю, люблю добавлять еще. если Просто если есть возможность у женщины, хочется mm -hmm. же, чтобы был результат. Не просто так выкинутые деньги на ветер. Вот, вот, Добавляю да. органическую серу, МСМ MS, она по-другому называется, и э, mm -hmm. даю кальций. Ну, кальций можно, например, mm -hmm. на один месяц дать. Mm -hmm. Потому что бывает проблемы, если уже в возрасте женщина, там менопауза началась, может быть и остеопороз, и остеопорозные боли mm -hmm. тоже могут давать боли, ну бывают у боли, вот, поэтому вы прямо настраиваете женщину, что должен быть курс, и курс должен быть длительным. Чем дольше заболевание, тем длительнее курс. И тоже так же, как говорила Наталья, я, например, если острые боли присутствуют, то тогда лучше одну первую баночку пропить двойной дозировки. Две зеленых утром, две светлых вечером. А потом уже перейти на поддерживающую. И вот она, например, три месяца пропила. Вообще, если острые боли, то они уходят буквально, наверное, через неделю уже, острые боли уходят. Если она чувствует себя на второй месяц хорошо, третий подтвердили, как бы укрепили результат. Делаем полгода перерыв и через полгода еще также пропиваем. В основном я делаю такие курсы, что нужно пропить весной до э, успеть до обострения, потому что у кого есть вот эти э, хронические боли, <coughs> они всегда обостряются весна-осень. И поэтому говорите, начинайте пропивать чуть-чуть раньше осени. Начинайте, например, март, Апрель, май, а может быть даже февраль, март, апрель. Они же знают, когда у них это все обостряется. И вот и чуть-чуть вот пораньше они начинают пить, не, до, не дожидаясь, когда у них это начнется хроника их. И вот такими курсами можно, когда будешь употреблять наш продукт, то можно вообще уйти от вот этой проблемы. Таких mm -hmm. вот более не будет. Я, я сильно люблю синхронвитал 6, потому что я, придя в компанию, сама получила очень хороший результат на нем. Тогда еще не было ни глюкозамина за 570, не было ни спортивной линейки, ни, не было флаг скуба. И я пила именно синхронвитал шестерка. И тогда был противный невозможно было его пить. С, э, именно, <coughs> назывался лимфосан. Суставной. Сейчас он намного вкусней. И вот я пила вот их, результаты были, были очень хорошие. У меня практически на несколько лет коленка ушла, совсем меня не беспокоило. Это. Поэтому вот я всегда так советую. Так ну, что, мальничка, запоминайте. Угу. Угу. Ну что теперь у нас Дина будет рассказывать нам про... Э Следующий синхровитал семерочку, пожалуйста, да. добрый вечер всем. Ну, да, я хочу показать. Ну, кто меня, кто меня не знает, меня зовут Дина, я из Нижнеудинска. Мне 48 лет, мама троих, троих дочерей. Две старшие взрослые дочери и младшая дочери 12 лет, она в пятом классе. Хочу рассказать вам про синхровитал семерку. Синхровитал седьмой это биологическая защита зрения. Маленечко просто расскажу. У меня мама тоже пила эту синхровитал семерку, но она у меня медик. Со стажем, ей уже 72 года, очень сложно ее разговорить, чтобы она что-то рассказала. И что-то положительное, в принципе. Часто встречаюсь с такими медиками, от которых что-то положительное услышать о продуктах, о добавках, это сложно. И вот мама у меня так из тех. Но хочу сказать, что я ну, просто уверена, что результат у ней был, потому что она у меня еще потом пила нейровижен. Да, нейровижен. Нейровижен на две коробки. Ну и зрение у нее, конечно, улучшилось. Хотя вот она сейчас опять хочет его. Так, сейчас она у меня пьет для зрения этот бокс. Так, ну а синхровитал-семерка, он. Вот тоже надо, наверное, синхровитал-семерку пить. Это обновленный комплекс для поддержки зрения. До этого, как я поняла, был другой, и у него состав был немножко другой. Поэтому пишется, что обновленный комплекс для зрения состоит из утреннего и вечернего комплекса. Способствует восстановлению биоритмов зрительной системы дневного и ночного зрения. Дневное и ночное зрение. Вот. Я предполагала, не то, что предполагала, вот пока не начала читать, что, и, и ну, можно сказать, знала, что оно есть, но не, не понимала, что оно действительно разделяется на дневное зрение и ночное зрение. Дневное это цветное, то, что мы при свете видим, и ночное оно сумеречное. Вот еще говорят, что куриная слепота, то есть от курицы всем знают, да, что курицы они в темноте не видят. И у человека тоже бывает со зрением, когда проблемы, днем смотришь хорошо, а вечером как будто бы и зрение куда-то девается. Вот этот вот синхровитал, он способствует восстановлению биоритмов зрительной системы. Защита зрительных клеток от старения. Содержит антоцианы, улучшает кровообращение в органах зрения, защищает зрительные клетки от старения. И ультрафиолетового излучения выполняя роль светофильтра то есть в составе есть э, такие компоненты э, три природных источника антоцианов гибискус арония и черника э, в составе еще стопроцентная суточная норма каротина М да Каротины крайне необходимы для зрения, для защиты зрительной системы, в том числе бета-каротины зоокстантин и лютеин. И увеличенное содержание витамина С. От, вообще витамин, от содержания витамина С. Вот в шиповнике много витамина С. И вот здесь 70% от, от этой нормы. А витамин С, ну, казалось бы, он, оказывается, до зрения тоже очень хорош. Он является, он является антиоксидантом, блокирует разрушительные реак... реакции в сетчатке и хрусталике. Вот это вот для меня, конечно, было ну, весомой новостью. Настолько хорош вот этот синхровитал. Я даже слышала то, что синхровиталы, они приравниваются как к лечебным. Как и другие синхровиталы, делятся они на утро и вечер. Нужно темную капсулу утром пить, светлую капсулу вечером. Во время еды продолжительность 2 месяца. Ну как уже наверное понятно что на коробочках пишут это для профилактики ну а, а если действительно есть какие-то проблемы тут надо конечно уже вот там удваивать как-то или ну по состоянию смотреть что еще интересно синхровитал семерка имеет свидетельство халяль мне это очень нравится <laughs> почему-то И еще свидетельство государственной регистрации потом я еще хотела прочитать Свидетель... <смех> все время хочется сказать свидетельство прочитать. Ну, то есть результаты, ну, расскажу своими словами. У Мама... мамочка пишет, у ребенка пять лет, диагноз, остения, И давайте я прочитаю. Так. Uh, хочу выразить огромную благодарность за качественные продукты Siberian Wellness. Это защитный щит моей семьи. Отзывов у меня много. Uh, но хочу написать один колоссальный отзыв. У младшего, сына, uh, у младшего сына обнаружили в 5 лет астигматизм и четкость зрения 30%. Мне сказали очки. А в 18 лет операции я пошла к другому врачу. Мне то же самое сказали. Сначала я была в шоке, но потом успокоилась и пошла, купила синхровитал-семерку. Пропили по капсуле утром и вечером 6 месяцев. Через 6 месяцев пошли на прием и сказали, что... Ну, у них спросили, что вы сделали? Астигматизм минимальный и зрение стало четким 70%. Мы до сих пор пьем, так как сын пошел в первый класс, и гаджеты также присутствуют в его жизни. Но теперь я спокойна. Старший сын также пьет синхровитал семерку, тоже школьник одиннадцатый класс. Спасибо продукту, что делает жизнь мамы спокойней и радостней. Вот такие вот отзывы. Отзывов, конечно, по синхровиталу семерки очень много. Ну вот, у меня все. Меня не слышно? Леночка, все хорошо. Тебя я слышно, было слышно. Да? да, все хорошо, молодец. Ну, Почему-то я Гену не слышу. Вот уже не я слышно. Я выключил, я выключил микрофон и говорю, что... Поэтому меня не слышно. Слышно, Гену? Из... Слышно, все. Значит, воп вопросов нет, да, Гену? Тогда нам Наталья, Александра, вернее, расскажет нам про новый продукт, который называется гиалуроновая кислота, хотя это уже не новый, как бы она везде присутствует. Ну, давай. Геннадия, Татьяна, да. Татьяна, Татьяна Мельник Но, пришла, пускай она расскажет а. про синхрометалл. А. Да, пускай. ее а Я, я не вижу. вижу, я просто изменяюсь. я не видел, что Татьяна у нас появилась. Татьяна, угу. тогда вам слово. Добрый вечер. У меня синхроитал для нашей работницы печени. но начну э, небольшую, скажем так, прелюдию о, печ... прелюдию о печени. Э, начну с того, что печень наша находится справа, мы все об этом знаем, да, под ребрами, ну, конечно, не в буквальном смысле, а за ними. То есть она защищена ребрами от внешнего воздействия. Но, но остается, опять же, же, обнаженная перед внутренним воздействием. Наша печень, э, нашу печень можно сравнить, скажем так, с завхозом. Если вдруг чего-то не хватает, она сделает из подручных средств. Если что, в избытке запасет, скажем так, на черный день. Печень у нас запасает железо. И если его не хватает в виде, приходит на помощь, выделяя железо для синтеза гемоглобина. Рекомендуется, конечно, беречь печень. А самое главное, это, конечно же, от жирной пищи, от отравления, а не от нерационального и несбалансированного питания, ну и, конечно же, от алкоголя. Мы, наверное, помните, помним еще со, со школьных времен, да, да, что при беге крови в печени поступает больше, и она как бы увеличивается, дотрагивается до своей оболочки, а уже вот в оболочке есть нервные окончания, и поэтому мы чувствуем боль. А так обычно мы вообще не знаем, как она может болеть. Почему? Потому что нервных окончаний нет. Ей бывает физически больно, но в ней нет болевых рецепторов. Самый терпеливый орган в нашем теле. Она пытается сообщить о болях вообще по-разному. То есть бывает выражен упадок сил, постоянная усталость, либо нервозность, раздражительность, горечь во рту. Ну и, конечно же, вот лишний вес. И еще вот такая есть тенденция, да, если у нас вдруг подскакивает давление, да, или не в норме гемоглобин, это первые звоночки тоже ненормальной работы, то есть сбоя в печени в нашей. Так, теперь перейду к синхровиталу четверке Перечислю основные рекомендации по применению синхровитала, для чего рекомендуется принимать его. С целью улучшения функционального состояния печени, в том числе при нарушении диеты, в качестве дополнительных средств оптимизации пищеварения, особенно при переедании, в качестве дополнительного средства очищения внутренней среды организма. Можно э, сочетать с со истоками чистоты. В качестве дополнительного средства для оптимизации процессов желчеобразования и желчевыведения. В качестве дополнительного средства стимуляции процессов выведения из организма холестерина, вредных химических веществ из шлаков. цели усиления дезинтоксикационной и обезвреживающей функции печени. Можно также сочетать с со истоками чистоты. Так. В качестве дополнительного средства лечения вирусных гепатитов и цироза печени. Целью профилактики медикаментозных поражений печени. но и особенно при длительном применении, применении сильно действующих фармакологических препаратов. В качестве дополнительного средства предупреждение и лечение жирового гипотоза в качестве дополнительного средства профилактики и лечения алкогольных поражений печени, в качестве дополнительного средства лечения воспаления желчного пузыря и желчным выводящих путей. Так, расскажу, что конкретно э, в формуле утренней. Значит, э, в основном биологически активные вещества, которые способствуют оптимизации работы печени и, процесс, э, и процессов жел, желчеобразования в первую половину дня, когда интенсивность э, нагрузок на печень больше, как правило, да, с утра, э, как важный орган системы пищеварения, метаболизма и обезвреживания вредных, вредных веществ. Это э, речь идет о утренней формуле. В вечерней формуле комбинация активных веществ в большей степени предназначена для оптимизации процессов восстановления функционального состояния печени во время ночного сна и отдыха. Еще хочу добавить пару слов о печени. Мы, наверное, да, все, я думаю, знают, да, что печень может увеличиваться тогда, когда она уже начинает разрушаться, к сожалению. И еще раз, наверное, повторю, да, сделаю акцент на том, что алкоголь, к сожалению, это одна из главных причин разрушения печени. Ну и, конечно же, да, на втором месте – это жировая болезнь печени. Рекомендуется делать биохимический анализ крови, ну, хотя бы раз в год, чтобы знать, в принципе, да, о состоянии печени. Желательно как можно меньше употреблять жиров для печени, Но а полезно, как мы знаем, да, кофе. Ну, конечно, кофе желательно натуральный. Ну и, конечно же, если лишний вес, да, как правило, рекомендуют медики снижать вес как минимум на 10% от исходного. Примерно за 3-6 месяцев. Конечно же, обязательно употреблять овощи, фрукты, ну и пить побольше жидкости. Заниматься... Желательно спортом, ну или хотя бы просто двигаться, бегать, прыгать, плавать, ну, как минимум, хотя бы по 30 минут в день. Это имеется в виду, когда необходимо снизить вес человеку. У меня все. Ну, вопросы, пожалуйста, к Татьяне есть. Скажите, а детям можно синхровитал вот этот вот для печени? Ну вот, судя по моему внуку, да, я ему даю БАДы, но и в том числе синхровитал. Рекомендуют, говорят, у нас детям давать с 10 лет, но я даже давала 8 лет. Нормально. Ну, как А любые, как ребенку хотите дать? Зачем Дина ребенку? Ну, нет, я как бы просто интересуюсь. меня потому что внук младший, племянчатый, ему 6 лет, у него там какой-то, что-то там загиб какой-то где-то желчевыводящий или что. Ну, перегиб мама, желчного. Да, да, да. Чай, Нет. чай, и пам. я думаю, что достаточно будет. Да, да, я думаю, что 6 лет есть. не надо еще синхронизатора давать. А, а, конечно. Дети? Ну, к чему слышала, что 10 лет, 10-12, да? Печень у него еще растет, она, ну, как бы еще не оформилась до конца, поэтому не надо, наверное, синхронизатора еще рано. Так, ну, еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, тогда, если нет вопросов, тогда, Александра, вам слово, пожалуйста. Так, ну вот мне сегодня вот надо сегодня. рассказать про гиалуроновую кислоту. Но, к моему С сожалению, <связываю> у меня ее нету, представляете? Я всегда как сапожник без сапог. Я все-все продам, себе не оставлю, и вот я даже его, и, ее и не пила. Представляете? Мы, она появилась у нас в компании, наверное, уже с сентября месяца или с октября ли. Но у нас я смогла ее только поймать буквально в конце мая. Мне крупно-крупно повезло. Я увидела, что на сайте... Она появилась, потому что ее купить можно только, она в экологичной упаковке, только через интернет-магазин. Я быстренько купила 10 штучек, столько денег у меня было. Тут же раскидала, по ссылку сделала всем своим клиентам в WhatsApp, что у меня появилась. Мне тут же 14 человек ее заказали. Я тут же следом еще 10 заказываю. Вот у меня было 20 штук. Пока я продавала эти 20 штук, она уже исчезла. Пока ее в наличии нет. И вот 20 баночек я продала за, за неделю. Ну, еще мы подождали, ждали пока 6 дней, пока она придет. Ну и за 6 дней я эти 20 баночек продала. Себе я, к сожалению, не оставила. И показать вам эту баночку не могу. Она у нас находится, лежит гиалуроновая кислота в баночке эко упаковка, Стеклянная баночка. Там 60 таблеточек. Принимать ее нужно по одной таблетке в день. На 2 месяца будет, хватит. Стоит она 2,250. Ну а теперь уже тогда, это была предыстория, почему я не могу ее показать, теперь уже начну рассказывать про саму гиалуроновую кислоту. Сейчас это на слуху гиалуроновая кислота, все ее знают, очень много компаний производят гиалуроновую кислоту, и очень много косметики, кремов с гиалуроновой кислотой в том числе и у нас есть. В косметике вот в серии Спиральта Платинум у нас есть тоже крема интеллектуальный, потом ампульный концентрат лифтинг и увлажнение. Вот в, два, в двух ампульных концентратах она находится в интеллектуальной сыворотке. Потом у нас гиалуроновая кислота лежит в бьюти боксе серии Nutrition, который дорогой вот этот бьюти бокс, она там тоже есть. Вот, а сейчас вот у нас появилась отдельно гиалуроновая кислота и натуральный витамин С. Как мы говорим, это красота изнутри. Мы же все знаем, да, что у нас наша красота зависит не только от того, как мы ухаживаем за своей кожей снаружи, да, но наша красота в большей степени, я всегда об этом говорю зависит от того, какое у нас внутри наше состояние нашего организма, чем мы кор, кормим организм, чем мы его питаем, так, так и будет выглядеть наша кожа. Если наша кожа недополучает питание, я имею в виду не то, что мы там плюшками ее будем кормить, а питание, это витамины, минералы, да, то тогда кожа наша будет регулярно испытывать стресс, и сразу видно будет, что наша кожа, ну, прямо по виду уже видно, что, например, сухая кожа, обезвоженная, на лице могут быть там покраснения, тусклый свет лица, морщины такие вот бывают, у кого сухая кожа, такие прямо мелкие-мелкие морщинки, снижение плотности может быть, снижение упругости, но это уже с возрастом, у кого у нас начинается это все возрастные изменения и поэтому вот для поддержания нашего здоровья и красоты кожи вот идеально подходит комплекс вот этот комплексный подход что ты внешне ухаживаешь за своей кожей и поддерживаешь ее изнутри питаешь ее изнутри вот. У нас в нашей компании много такой, таких вот, прямо есть, что можно принять внутрь, и вот, в том числе вот эта гиалуроновая кислота называется и натуральный витамин С. Здесь в составе положена гиалуроновая кислота, какая-то супер я забыла как она называется не русское название читать не умею но запомнила что это какая-то гиалуроновая кислота нового поколения производства Италия вообще вот я знала уже об этом что в дешевых кремах которые продаются в магазинах написано гиалуроновая кислота в составе но они ложат туда высокомолекулярную гиалуроновую кислоту которая не может проникнуть именно в те слои кожи, чтобы работала она хорошо, а она здесь вот сверху работает, но она увлажняет хорошо, и поэтому как бы свое предназначение она делает, потому что гиалуронная кислота всегда считалась, что она очень хороший увлажнитель кожи, она очень хорошо увлажняет кожу. А в нашей гиалуроновой кислоте лежит кислота нового поколения, вот эта Итальянцы, итальянцы ее производят здесь она объединяет свойства низкомолекулярной и высокомолекулярной гиалуроновых кислот вот. и она поэтому работает намного ну, круче, как я говорю да, чем была бы обычная вот. гиалуроновая кислота обеспечивает нашей коже эластичность дает ей гладкость вот более стимулирует, вот она еще, вот этот овал лица-то у нас, когда вот уже с возрастом опускается, птоста вот этот называется, складки вот эти вниз ползут у нас уголки губ, вот гиалуроновая кислота, вот этот изменяет овал лица, гравитационный, вот как он правильно называет, увлажняет кожу очень хорошо, защищает ее от обезвоживания, делает более ровный тон кожи, и она э, умеет стимулировать синтез собствен, э, собственной гиалуроновой кислоты. Не только вот, э, извне, да, что нам это, например, или намазали, или приняли чужеродную, да, а она заставляет собственный организм вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту. Вот, вот так вот представляете, как она э, умеет работать. А так, еще в составе не только лежит гиалуроновая кислота, но и добавили сюда натуральный витамин С. Это он, как всегда у нас в компании, это экстракт ацеролы. Вот, и также еще и натуральный витамин С не только усиливает действие гиалуроновой кислоты, но и сам тоже он замедляет процесс старения он активизирует синтез коллагена. Вот, если гиалуроновая кислота активизирует синтез гиалуроновой кислоты, а витамин С активизирует синтез коллагена. Представляете, как круто работает? Что и вроде как бы и подпитывает, да, дает, что у нас не хватает, и в то же время заставляет организм самому вот это вырабатывать. Также... Натуральный витамин С очень хорошо борется с фотостарением и пигментными пятнами. Вот очень часто же приходят женщины и говорят, вот ничего не знаю, откуда-то откуда, откуда появились пигментные пятна. Но мы же еще всех охотим, что вот это, это, конечно, признак старости, когда появляются вот эти пятна. И они практически ничем, эти старческие пятна, уже не выводятся, а вот получается, что вот этот наш препарат, продукт, неправильно говорю, он еще борется с фотостарением и с пигментными пятнами. Вот. Ну, вот, наверное, и все. Просто не забывайте, что нужно не только пить внутрь, еще и употреблять наши э, э, правильный уход, чтобы был. И будем мы молодые, красивые, и самое главное, что вот я еще хотела сказать, что этот комплекс не только для женщин, он подходит и для мужчин, потому что наши мужчины тоже должны, тоже сейчас должны выглядеть красиво и молодо. И в то же время, да, еще еще же все только говорят о красоте, но я вообще и знаю, что гиалуроновая кислота очень важна нашему организму, потому что гиалуроновую кислоту очень часто, когда заболевания суставов, суставов, есть связок, вот гиалуроновая кислота тоже в этом деле очень хорошо помогает. Поэтому нужно пить не только для красоты, но и для здоровья. Всем нам. Буду караулить. Прочитала, что где-то 20 мая она должна появиться. Так что если с караулю закажу обязательно. И уже тогда сама начну пить. Пока не пила. Все, у меня все. Вопросы, Александра, пожалуйста. у меня вопрос? Да, у меня вопрос. Вот это самая гиалуроновая кислота,